Даже короткие расстояния, не превышающие 100 метров, Гундяев предпочитает преодолевать на бронированном Мерседесе бизнес-класса. По Москве глава церкви передвигается не иначе, как на бронированном джипе в сопровождении машин с мигалками. В 2010 году, когда посещение патриархам Украины было обычным делом, Гундяев для своих перемещений по Киеву использовал исключительно два «кадиллака» по 100 тысяч долларов. Машины приезжали вслед за Патриархом из Москвы в специальном вагоне. Есть в распоряжении патриарха Кирилла даже бронепоезд из пяти вагонов. Среди них один вагон полностью занимает специальная передвижная церковь. Современный человек расслаблен благами цивилизации. Мы перестали ходить пешком, мы перестали писать письма, обмениваемся смс Мы перестали общаться друг с другом, заменяя нередкое это общение общением виртуальным или телефонным в лучшем случае. Мы многое перестали делать.